Здравствуйте, продолжу обзор теплицы первого года экспериментальная, так скажем, теплицы Строили с удобрением еще непонятно. Да, кстати, укрытым материалом накрыли. Ну, как мульча. То есть ничего нет, там ни травы, ничего мы не укладывали. Есть полив. Поливная система проходит под накрыли материалом вот она посмотрите вот труба идет вот вентиля присоединены вот и дальше идет трубка полива и так каждый ряд у нас у помидор поливается вот тут у меня экспериментальные грядки разделены в несколько частей пасынки ну как бы обрезаны но остаются некоторые на пробу то есть, так вот интересно вот думал пасынок посмотреть, когда он начал лазить. А это оказался целый цвет. Но он не из пазухи, в принципе. Поэтому его ставили. Вот, посмотрите, вот тоже пасынок вышел. А да, он смотрите, вон кисть завязывается, а вот еще зависть. И вот на пасынке еще зависть. И вот еще на пасынке зависть. Ну, они, возможно, мелкие будут, но мы посмотрим. Это все будет понятно и видно в дальнейшем вот тут называю так как теплицы китайского типа здесь китайские драконы я выращиваю посмотрите вот у меня ой-ой-ой один видите упал под весом. вот у него три головы здесь их надо привязывать сейчас то есть это такие китайские драконы Вон у них помидоры есть посмотрим что будет он краснеет уже начинает но здесь конечно мелковат помидор к общему виду из-за того что тут конец теплицы здесь у нас жарко поэтому как бы я их экспериментальный сделал жарковато ну вот смотрите что вообще получается помидорки крупнеет растут еще вот пасынки с пасынками они растут и растут не прекращаясь надо пасынки Обрезать. Ну то есть промежуток пару дней делаю, чтобы растение оправилось уже. И проходим снова посынкуем их. Примерные результаты, что у нас получается. Помидоры краснеют, уже скоро надо будет собирать, начинать. Ну, мы еще и дадим на лица. Смотрите результаты. Все делалось, как я говорил, по роликам, по видео. Подкормка практически никакая не вводилась, а мочевины я их только по начальному этапе полил. Вот и что получилось. Да, для завязи обрабатывал щевелевой кислотой вот что самое интересное вот почему-то выбор у меня пал именно щевелевой кислоту я не знаю почему объяснений у меня нет но по результатам посмотрите сами конечно я напоминаю первый год поэтому по результатам не сложно сказать что получается не получается все видно будет по уборке урожая сколько мы уберем когда уберем посмотрим посчитаем и поймем получилось у нас что-то или нет я считаю лучший показатель это вес конечный сбора а так пока это все голословно просто разговор вот посмотрите размеры вот эти уже начали наливаться ну, центр теплицы удался лучше То есть надо, конечно, длиннее их делать Теплица, вот она 50 метров у меня Китайцы делают 120 метров но ну, это по пленке, у них пленка идет 130 метров Как раз высота теплицы 5 метров а, Получается 120 длина Из двух пленок она спаивается посередине Вот посмотрите а, Каждая пленка 10 метров ширина очень прочная пленка, вот она не гниармированная, то есть обычная пленка, но такая, так скажем, очень-очень плотная, очень-очень эластичная, но она прогибается, но обратно вставляется, тут видите. Снова помидорки, помидорки, помидорки, вот смотрите, отвод сделан он там первые две Начинаются такие покрупнее, а вот мелкие, и это мелкие. Ну посмотрим, а мы, у них еще есть время, будет ли у нас какой от этого результат. От того, что мы из кисти, из нижней, дали возможность пойти еще в пасынку, который сразу, сразу же был с цветочком. Его было очень жалко резать, но его не обрезали. Ну, подвязки с подвязками тоже немножечко мы ошиблись, слишком сильно перетянули, видите, это, конечно, тоже обязательно сыграло какую-то роль. Где-то правильно подвязали, где-то неправильно. Но за всем не уследить. Вот посмотрите, видите, там какой кистевой разброс. Все красиво. Мне нравится, по крайней мере, не знаю уже реально другим роликом ну вроде смотрю ну, что-то у меня примерно по по такому же получается вот смотрите да какая хорошенькая кисть наливаются ну, вот это вот берем две штучки видите они здоровые они первые поспеют берем и другие нальются